Городской рюкзак. Где купить? Сумчатый эксперт. Вот. Этот рюкзак 1900. Смотрите. Два входа. Цвет синий деним. И изображение от цвета, честно скажу, меняет сильно цвет. заделки с темно серым Вот так ближе. Больше похоже по тот цвет, который по факту есть. Карман на молнии рабочий. И регулируемая ручка. Можно носить как рюкзак и как сумку цвет есть вот такой деним темно серый да и есть вот такой черный классический вот. рюкзак есть вот такой красивый это фабрика золотой дождь очень приятная по ощущениям и как кожа похожа на велюр очень приятно. Мягкая-мягкая. Она прям вот такая. Смотрите. Вот, прям вот так. Это кармашки все рабочие. Не декоративные. Шикарный, просто шикарный бомбический рюкзак. На задней стенке карман на молнии. Внутри карман на задней стенке на молнии. И на передней два кармашка. Цена этого рюкзака 2200. Он есть в таком цвете. Есть вот в таком красивом. На камеру показывают. Как же так, чтобы цвет не сильно искажал. Он намного темнее, чем по факту. Здесь он персиковый, а так он красивый такой оранжево-коричневый. Красивый очень цвет. Ближе к рыжему. И есть такая же косметичка. Вот такая, смотрите, вот. К нему. Косметичка 200 рублей, рюкзак до 200. Подписчикам канала скидка 10%. Помните об этом, девочки, мальчики. Так, показываю. Вот такой рюкзак золотого дождя. Смотрите, какой шкодный код. Реально шкодный. Это все вышивка с аппликацией. Карман на молнии. По бокам два рабочих кармана. Рюкзак тоже Д200. Цена такая. Ручная работа. Подборка. Крой. А вышивка конечно, идет уже машины. Шикарный код. На задней стенке карман на молнии. Регулируемые ручки. Внутри на передней стенке два кармашка, на задней один на молнии. Вот такой красивый код. Так, есть вот такой сморфик. Хорошенький. Треугольник рюкзак. Цена этого рюкзака 680 рублей всего лишь. Высота регулируется. Объем довольно хороший. Качество изумительное. У нас в таком качестве есть разные рюкзачки. Это лицензионный товар, приобретен у фирмы, которая покупает бренд, да, картинки бренда, патентует их и печатает. Поэтому а, рюкзаки такого качества не линяют, не теряют свою форму. Их можно стирать под бастерянных машин. Они очень служат долговечно. Смотрите, сейчас покажу немножко, поверну камеру. С такого плана рюкзачки есть под вторую обувь. Смотрите, детям. Либо не детям. Вот такой есть. Узнаете? Узнаете? Фитатюк какой хороший. Смотрите. Вот такого плана есть у нас рюкзачки под вторую обувь. Либо просто для ношения. Вот Эти рюкзачки у нас так, 187 рублей всего лишь. Это лицензионный товар, поэтому очень важно приобрести качественный товар. Для меня это очень важно.